Друзья мои, добрый день, я, э, у меня утро, я сейчас уже в Америке, я долетела, и я уже начала учиться, и у меня миллион 105 осознаний, я буду ими делиться э, так часто, как у меня будет появляться возможность такая. Вот. Э, поэтому хотела бы поделиться одним из них, потому что как раз каждый раз, когда я попадаю в мощнейшее окружение, я все время задаю вопрос, в чем разница, в чем разница, почему э, этот опыт успешный так тяжело передать всем остальным почему нельзя сделать так чтобы как бы этих людей клонировать чтобы их стало много-много много в чем сложность есть, и вот я замечаю замечаю замечаю буквально вот только что за завтраком я сижу и я понимаю что вчера просто один из студентов мне написал на, на нашем курсе что ну а я никто в этом городе ну а, а что мне ну, ну я не могу ну я не, ну я же не выдарила у меня не получается так вот разговаривать у меня там не получается то но я вообще никто я а потом я общалась вчера еще целый день с людьми, которые считают себя прям сильно «кто?». И я думаю, в чем же разница? И в какой-то момент я думаю, так, в смысле ты никто. То есть у тебя есть руки, ноги, голова, ну то есть тело есть, я его вижу. Я его вижу в скайпе, вот, значит, оно существует. Я могу даже физически приехать и его пощупать. В чем проблема? Как это никто? Никто, это значит, нет имени, нет, что тело не видно, невидимка ты или что с тобой происходит. Ну, то есть человек физически существует, и он представляет из себя что-то, он представляет из себя кого-то, правильно? В чем разница между теми людьми, которые действительно могут назвать себя, что они целые группы людей, что они что-то большое делают, что они очень много делают, да, или как, если есть состояние, что я никто, значит, может быть состояние, что я есть типа все, да, но опять же, как я могу быть всем, да, потому что ну, я же не могу быть всеми людьми, я же не могу быть там, ну, могу быть там королем, рабовладельцем или чем-нибудь еще, но это не похоже на то, что является всем. И я обратила внимание на отношение к ответственности. То есть тот человек, который говорит, что я никто, фактически говорит о том, что я не несу ни за что ответственность. Абсолютно. Более того, я не несу ответственность ни даже за других людей, я не несу ответственность за себя самого. Я не несу ответственность даже за свое тело, свой... Вот о чем я разговаривала. Я не могу так разговаривать. Но у тебя же рот, черт побери такой же, как у меня, правильно? Что ты не можешь управлять этой частью тела? Или в чем проблема? Я там не так выгляжу. Хорошо, ты можешь похудеть, ты можешь меньше есть, ты можешь заняться спортом. Эта способность-то есть, ее же никто не отобрал. И получается, что человек не готов брать ответственность даже за элементарные вещи в самом себе. И тогда он для него самого он начинает становиться никем и ничем. Выходит, что так. Но когда я разговариваю с людьми, у которых миллиардные обороты долларовые, я понимаю, что они в каждом их слове прослеживается ценность другим людям, которую они делают. И они не мыслят категория один человек или 10 человек, или 100 человек. Они мыслят категория миллионы людей. То есть как это делать эффективно и как это делать на всех. И вот в какой-то момент я подумала, то есть, они берут ответственность не только за себя, не только за свою семью, они берут ответственность за огромные области других людей, за жизни других людей, делают вклад в это во все. И это вот то, что их постоянно занимает получается, что они есть много или, может быть, почти все только потому, что они берут ответственность за себя, за свою семью, за свою работу, за свой бизнес и за всех своих клиентов, за все свое окружение, которое вокруг них есть. То есть за всех людей, с кем они как-либо соприкасаются. И я подумала, что в этом что-то есть. Поэтому мы с вами не никто, мы с вами можем быть всем, Вопросы в том количестве, насколько ты ну, хочешь создавать вот это большое следствие с теми людьми, с которыми ты соприкасаешься, чтобы каждый контакт, каждое общение было полезным для другого человека. И тогда ты будешь точно чувствовать себя чем-то очень ценным, может быть не всем, но достаточно ценным и иметь о себе очень хорошее мнение, быть довольным тем, что ты проживаешь эту жизнь. По крайней мере, для себя нашла такой ответ. Если для кого-то было ценно, напишите в директ. Мне будет приятно почитать. Вот, поэтому хорошего вам вечера. Замечательные субботы. А у меня начинается трудовой учебный день. Пока-пока.